20 лет назад я похоронил своего отца. В принципе, рассказ не о нем, но воспоминания о нем и осознание того, что прошло 20 лет, оно сыграло определенную роль и привело меня к некоторым размышлениям. Я задался вопросом, а что я в принципе создал за эти 20 лет. То есть, прошли ли они зря, или я как-то знаково потратил их. Я стал копошиться в памяти и... Ну да, что-то было сделано, издал семь книг, был бизнес, была работа, были какие-то цели, были какие-то стремления Разное было, честно скажу Но я вот так задал себе честный вопрос, а имеет ли это вообще хоть какое-то значение в жизни? То есть сыграло ли это определенного рода роль? Сделало ли это меня знаковым, значимым? То есть важно ли это вообще в моей жизни? И знаете, я понял, что нет. Все это совершенно неважно. Все достижения, все пути, все работы, все деньги. Знаете, даже если сравнивать себя, предположим, с каким-то успешным человеком, и задавать себе честный вопрос, ну вот предположим, создал я какой-то бизнес, там, полез в политику или в криминал или еще куда-то, заработал огромное количество денег или наворовал, или там, я не знаю неважно совершенно, но предположим у меня огромное количество денег я эти 20 лет потратил с пользой ну так формально выражаясь будет ли это иметь для меня какое-то значение? знаете, честно говоря, нет даже это не будет иметь никакого значения почему? потому что деньги, они они не делают эту жизнь они делают формат существования, формат нахождения в этом обществе, в этой системе. Не более того, чтобы сказать, что будь у меня огромные деньги, и я таким образом был бы счастлив. Да нет. Больше мог бы сделать, больше смог бы купить, в больших местах побывать, кому-то помочь. Да, это факт. От этого никуда не денешься. Но но другой факт, это то, что это в принципе не имеет никакого значения. И Основательно, никоим образом не влияет на саму жизнь Поэтому Для чего все это? Может быть все дело в самой жизни Нужно просто жить Ловить каждый момент Чтобы не было в итоге так, что 20 лет пролетели, а ты их не заметил Знаете, мне кажется это более Более правильно будет Более по-настоящему что ли Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии Всего доброго